Всем привет! Меня зовут Иванов Александр. Сегодня я расскажу вам о велотренажере Sport Elite SE 4610. Тренажер предназначен для домашнего и профессионального использования. В нем используется инерционная система нагрузки, благодаря чему вы можете самостоятельно ее изменять. А в нем очень легко регулируется высота руля при помощи одной шайбы. Мы сможем ее поднять и вытащить, поставить обратно на любую нужную высоту для вашего удобства. Также регулируется высота сидения при помощи одной и пять же шайбы. То есть, можем пустить ее для самого маленького человека в семье и поднять для самого высокого, как, например, я. С ростом 2 метра на нем тоже удобно заниматься. Также для удобства регулируется сидение по горизонтали. Да, соответственно, для того, что когда мы сидим, чтобы было удобно. В целом тренажер... Ну, вот я его настроил под себя. Вот, регулировать сиденье можно даже уже сидя на нем. Да, то есть, чтобы вы почувствовали, да, он уже там ближе, дальше. Вы подъехали, ближе стал, отъехали, стало чуть дальше. Закрепили. А, все, в принципе, конструкция тренажера настолько проста, что мы сели, собственно, и поехали. Для регулировки а, сложности, используется всего одна шайба тоже дома да, покрутили соответственно стало крутить сразу намного тяжелее а, сделали меньше все сразу поехало а, в принципе особого шума нету то есть тренажер достаточно тихий а, здесь на компьютере отображается пульс дистанция пройденная потраченные калории а, для транспортировки тренажера есть, а, есть транспортировочные ролики вы да, можете легко тренажер поднять и, соответственно, катить, куда нам удобно То есть это не составляет никаких усилий а, В принципе, он весит всего 3-4 килограмма Его также можно переносить, ну, как бы рукой, соответственно, мужчине Потому что девушке будет уже сложнее Благодаря тому, что тренажер у нас автономный Мы можем с легкостью использовать его как на улице, так и на крыше зданий Вот, сейчас мы это продемонстрируем, соответственно Я его забираю и пойду тренироваться на улице, на сегодня хорошая погода 5 градусов холода, точнее плюс 5, не помеха. С этим тренажером вы можете заниматься в любой точке. Зачастую от людей можно услышать слова, что дома невозможно заниматься, дома заниматься скучно. Возможно, ни в чем ты и правы. Так, а в чем проблема, если можно заниматься на улице, в любую погоду, на любой территории, в любой час пик. Да, без романтики, дороги, на велосипеде кататься бывает скучновато, особенно когда не меняется пейзаж когда вы устаете ехать, а самое главное когда отъехав далеко от дома вас держит прежде всего не ваша усталость расстояние обратно в этом случае вы можете находиться от дома в 100 метрах и работать на полную мощность тренироваться на полную катушку, пропотеть как тряпка потому что вам вернуться домой 100 метров и попасть в душ Прокатимся по дороге Да, его легко перемещать Мы можем работать в одну сторону, в другую сторону Давайте прокатимся в сторону лужайки Благодаря ремням на педалях ноги не выскакивают Естественно, это дает дополнительную безопасность тренировкам Потому нога у вас и соскочит с педали, и вы не получит повреждения. Собственно, в этом плюс всех автономных тренажеров, конкретно данной модели. Ссылка на все товары, конкретно на этот, Sport Elite SE 4610, найдете в описании. Подписывайтесь на наш канал, постепенно мы будем добавлять интересные ролики для вас. И тут вы узнаете правду, что и как. Спасибо!